Всех приветствую, вы попали на канал Окигайи, сегодня мы с вами сделаем подробный разбор рынка, я провел длительный анализ, составил сценарий движения цены и нашел несколько интересных закономерностей. Сегодня я хочу с вами поделиться той информацией, которую я нашел. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, там анализ выходит сразу, все мои открытия выходят сразу, плюс ко всему сценарий движения цены там также присутствует, но ну, здесь информация, хоть и выходит сразу, но она довольно сырая. Видеоролики я все дорабатываю, поэтому, если вы хотите получать информацию сразу же, то рекомендую подписаться на телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Но также обязательно смотрите видео, поскольку здесь я все объясняю и дорабатываю то, что я нашел. Итак, давайте приступим сразу к делу. Сегодня мы сделаем и разборы биткоина и нескольких альткоинов. Начнем мы с Соланы, это одна из топовых криптовалют в моем портфеле. Я составил определенные векторы движений, вы должны понимать, что это всего лишь векторы Поэтому они не точно прогнозируют движение цены Они лишь дают направление То есть что я ожидаю в ближайшей перспективе Сразу скажу, что я ожидаю локальный отскок примерно до уровня 40-50 И потом движение вниз по тренду Напоминаю, что потенциал движения цены на Солане у нас находится на значении 15 Это потенциал масштабной фигуры, которую мы с вами здесь нашли И я считаю, что мы развернемся также с помощью масштабной головы и плеч То есть вот у нас первое плечо вот здесь у нас будет голова, и здесь у нас будет второе плечо. Вот таким вот образом мы с вами развернемся. Также я пометил блок временной с 12 октября до 31 октября. Скорее всего, здесь, по моему мнению, закончится медвежий рынок и начнется бычий рынок. То есть здесь мы с вами увидим глобальный минимум Соланы. Далее я нашел здесь интересную закономерность. Смотрите, давайте, к примеру, я открою график биткоина. Совершенно чистый график биткоина. Сейчас я его найду. Окей, вот он. Итак, смотрите. Допустим, мы хотим определить цели для движения цены на повышение. То есть, сверху уровней сопротивления у нас нет. У нас здесь присутствует пустота. Каким же образом мы с вами здесь определим цели? Это мы уже обсуждали. То есть, если на графике сверху нет информации, то, то цели нам помогают определить уровни Fibonacci. Каким образом? К примеру, давайте нарисуем уровни Fibonacci по вот этому вот бычьему рынку с 15 до 17 -го года. Включу обычные FIBA, отмечу здесь уровень 2618 и 3618. Помечу их желтым цветом. Вот таким вот образом. И что мы здесь видим? Давайте немножко пролистаю вправо. Смотрите, уровень 1618 указал на глобальную поддержку. То есть на уровень 30 тысяч долларов. Вот здесь вот. Уровень 3.618 указал на глобальный максимум биткоина, то есть 70 тысяч долларов. Уровни FIBA прекрасно работают и дают нам информацию о будущих движениях цены, даже если на графике впереди только пустота. Но таким же образом мы можем определить не только ценовые цели, но и временные цели. К примеру, здесь справа у нас присутствует пустота, естественно, никакой информации там нету, Но чтобы определить э, определенные временные периоды, нам в этом помогут уровни Fibonacci и Прошедшие движения цены Итак, открываю чистый график Соланы И беру инструмент временные периоды по Фибоначчи Я их рисую по самой первой волне роста Открою дневной таймфрейм, чтобы быть более точным И здесь у нас был минимум И здесь у нас был максимум Смотрите, что у нас получается Довольно интересная картина То есть я нарисовал данный инструмент по первой волне роста Теперь мы видим, что здесь у нас начинается коррекция и на цифре 2 коррекция заканчивается, то есть заканчивается вторая волна роста и начинается сам рост. Далее мы видим третью волну. А цена доходит до цифры 3 и начинается глобальная коррекция, то есть заканчивается третья волна и начинается четвертая волна. Далее Происходит у нас пятая волна роста, и на цифре 5 заканчивается пятая волна роста, и начинается медвежий рынок. По прошедшим движениям мы видим, что временные периоды на этом активе прекрасно себя отрабатывают. Следовательно, следующая цифра 8, вероятнее всего, укажет на начало бычьего рынка. То есть, напоминаю, что рынок имеет 5 волновую структуру, после чего происходит 3 волны коррекции. 5 плюс 3 равно 8. То есть, 1, 2 и 3. Так вот... Судя по этой информации, на цифре 8 начнется у нас бычий рынок И это дата октябрь 2022 года То есть вероятнее всего в октябре 2022 года Солана развернется и направится в восходящий тренд Теперь я хочу сравнить график Соланы и график Эфириума Мы с вами уже эту картину разбирали Открою график Эфириума И мы помним, что нынешний бычий рынок на Солане Похож на бычий рынок а эфириума, на первый бычий рынок эфириума. Смотрите, что у нас получается. Видим 1, 2, 3, 4, 5. Далее образование головы и плеч и движение вниз до четвертой волны, а если точнее ниже четвертой волны, то есть до значения 15. Это по потенциалу, Это движение еще не произошло. Теперь эфириум. раз, 2, 3, 4, 5. Образование головы и плеч. Такое же движение в нисходящем тренде, как было у нас на Салане, И движение вниз, ниже четвертой волны. Здесь у нас реализовался потенциал головы и плеч. Потенциал головы и плеч на Солане – это значение 15. Теперь я открою график эфириума, возьму тот же инструмент, временные периоды по Фибоначчи. И э, проведу их по первой волне роста на эфириуме. Здесь довольно спорный момент. Вот здесь вот. То есть можно нарисовать временные периоды вот по этому максимуму. И можно рисовать их вот по этому максимуму. Но обратите внимание, что у нас получается. Давайте нарисую их по первому максимуму. А, цифра 2. Нет никакой реакции. Вот здесь вот. В принципе нет никакой реакции. Цифра 3. Здесь начался рост. Цифра 5 находится в районе конца бычьего рынка Тоже в принципе особо нет реакции Цифра 8 здесь начался у нас бычий рынок То есть мы достигли дна и начался рост Теперь я нарисую то же самое уже по второму максимуму Что мы видим здесь В принципе картина одинаковая на цифре 2 начался рост, цифра 3 находится в районе конца бычьего рынка, особо нет реакции, цифра 5 здесь начинается бычий рынок. Теперь возьмем к примеру криптовалюту Elrond. Опять-таки я провел этот инструмент по самой первой волне роста. Что у нас получается? Цифра 2 указала на окончание коррекции и начало третьей волны роста, цифра 3 указала на окончание третьей волны роста и начало коррекции, цифра 5 указала на начало медвежьего рынка. Цифра 8 находится в данном месте. Это у нас примерно начало следующего года. Ну и напоследок, я думаю, всем интересно, что будет, если я нарисую их на биткоине, на текущем бычьем рынке по первой волне. Рисую от минимума к максимуму, что мы здесь видим. Здесь довольно интересная ситуация. Смотрите, на цифре 2 у нас начался рост, но потом произошел коронадамп, и все это дело у нас сбилась. Цифра 3, в принципе, начинает третью волну роста, и цифра 5, возможно, начинает уже медвежий рынок. Особо сильных реакций я здесь не вижу, цифра 8 находится в районе начала следующего года. Итак, по этому инструменту мы сделали определенные выводы о том, что бычий рынок, вероятнее всего, начнется в конце текущего года или начале следующего года. Также я напоминаю про индекс доллара. Здесь у нас присутствует восходящий тренд, сверху находится трендовая линия сопротивления. И золотое сечение по Fibonacci а Находится все это дело на значение 15 Это месячный таймфрейм То есть вероятнее всего здесь произойдет глобальный отскок вниз Напоминаю, что когда индекс доллара падает То на криптовалюте начинается бычий рынок Например, это было у нас вот здесь вот И вот здесь вот Следовательно, если у нас индекс доллара дойдет до этих значений и отскочит То на криптовалюте вероятнее всего начнется бычий рынок Судя по текущей тенденции а индекс доллара, вероятнее всего, будет идти до этих значений примерно несколько месяцев А это у нас, естественно, конец текущего года или же начало следующего года То есть я склоняюсь к тому, что, вероятнее всего, бычий рынок начнется в конце текущего года или начале следующего года Все-таки я больше придерживаюсь октября 2022 Посмотрим, как будет на деле Идем с вами дальше Мы с вами рассматривали Elrond Давайте я сразу скажу сценарий какую я здесь предполагаю. Естественно, здесь мы, как и на Солане, ожидаем локальную коррекцию вверх. В принципе, она уже происходит. Ожидает до, до значений примерно 60-75 долларов. Потом движение вниз. Уровень поддержки находится в районе также 17-15 долларов, долларов. Здесь возникла масштабная формация, смена тренда, у которой есть свой потенциал. И этот потенциал находится на значении примерно 17 долларов. То есть еще падать есть куда. Обратите внимание, что сейчас мы находимся на золотом сечении 0.618. И следующий уровень Фибоначчи находится именно на этом месте, на потенциале головы и плеч. То же самое, кстати, и на Салане. Сейчас мы находимся в районе золотого сечения Здесь у нас есть сильная область поддержки. И следующий уровень Фибоначчи находится у нас на значении примерно 11-12. То есть в районе потенциала головы и плеч. На элронде, вероятнее всего, мы увидим вот такую вот формацию. Раз, плечо, голова, плечо и смена тренда. Далее криптовалюта НИР. Обратите внимание, что здесь у нас присутствует масштабный клин. Давайте я его нарисую. Вот он. Потенциал клина. Находится на значении примерно 2 доллара И обратите внимание, что здесь находится у нас уровень по Фибо, Где мы сейчас находимся Сильная область поддержки И следующий уровень Fibonacci находится значение 0.382 Это также золотое сечение и это значение 2 доллара Здесь я также предполагаю локальный отскок Примерно до уровня 5 долларов Дальнейшее движение вниз по тренду до значения 2 Отскок и образование Формации смены тренда. Разобрали мы с вами три альткоина. Пишите комментариях, какие еще альткоины мне разобрать. У меня уже есть на примете, к примеру, АВАКС и ДОТ. А также ада кардана есть. Пишите в комментариях, я выберу, какой альткоин мне разобрать, если его нет в моем списке. Далее, переходим к биткоину. Что у нас здесь вырисовывается? Напоминаю, что здесь вырисовывается восходящий диапазон после нисходящего импульса. То есть здесь у нас присутствует импульс на понижение. Здесь присутствует восходящий диапазон. Это формация медвежьего флага, если трендовая линия поддержки будет пробита, то мы можем стремиться довольно низко. Но у меня есть предположение, что мы сделаем примерно вот такое вот движение, пойдем дальше на повышение, совершим локальный отскок и направимся дальше вниз по тренду. Понятное дело, альткоины будут падать сильнее, чем биткоин, и биткоин, мне кажется, будет примерно держаться в районе вот этого вот диапазона. То есть ниже он навряд ли пойдет, но мы также обсуждали цель 14 тысяч долларов. Может быть он туда опустится, но это маловероятно. Скорее всего мы в будущем немножко здесь обновим лой и будем находиться в районе 14 тысяч долларов, там 15 14 тысяч долларов, но прямо до 14, навряд ли дойдем. И отсюда уже развернемся. Сценарий для биткоина я более подробно и сделаю. Для бит... С биткоином все немножко сложнее, чем с альткоином, поэтому нужно больше времени провести на анализ. Это я просто сказал свои мысли, текущие по тому, что я сейчас вижу. Но подробный сценарий мы с вами уже сделали для трех альткоинов. Сценарий по биткоину и по эфиру мы чуть позже вам предоставлю. Естественно, на основе данных сценариев можно отрабатывать определенные позиции, к примеру. Что касается альткоинов, да, здесь можно зайти после локального отскока на понижение, преобразование определенных сигналов в локальной картине и достичь потенциала 15 долларов. Здесь на значение 15 можно также дождаться сигналов на повышение и зайти уже в лонг. Если будет образовываться какие-либо сигналы, я вас проинформирую в Telegram. Ссылочка будет в описании. Может быть вместе с вами зайдем на эти ситуации. Кстати, по биткоину мы с вами еще не закончили. Теперь перейду на график BLX mblx дневной таймфрейм. Возьмем мы с вами другой инструмент, который поможет нам прогнозировать временные периоды. Это окружности FIBA. И я их здесь нарисовал по бычьему рынку на биткоине от минимума к максимуму. То есть от минимума а, 3000 долларов вот здесь вот до максимума 69 тысяч долларов. Смотрите, что у нас получается. Актуальность данного инструмента, смотрится на основе прошедших движений. То есть, если цена крайне часто и сильно реагировала на данные окружности, то данный инструмент можно использовать для прогнозирования будущих движений цены. Смотрите, что мы здесь имеем. Движение вверх. Далее на цифре 1 консолидация. Проходим первый круг и начинается памп до следующего круга. Далее консолидация и так далее. Здесь есть некоторые интересные моменты. Например, дамп у нас... Спустился значение 0.786 до этой окружности Далее перед медвежьим рынком мы также видим хорошие реакции на данной окружности И здесь я выделю красную зону Давайте я включу фон вот таким вот образом И смотрите, в красной зоне находится у нас медвежий рынок Два медвежьих рынка здесь и здесь Обратите внимание, что слева, как только мы заходим в красный круг Начинается медвежий рынок и кончается бычий рынок Теперь смотрите. Вероятнее всего, судя по данной информации, если мы зайдем в зеленый круг, причем красный круг, то, скорее всего, начнется у нас бычий рынок. То есть биткоин перейдет в бычью фазу. И пересечение находится у нас, внимание, в октябре 2022 года. Обратите внимание, как все у нас хорошо сходится. То есть, еще раз подвожу итог. Вероятнее всего, бычий рынок у нас начнется. В конце текущего года или в начале следующего года Я больше склоняюсь к октябрю 2022 года То есть я буду делать, так сказать, ставку на октябрь 2022 года Итак, друзья, сценарий для трех альткоинов мы с вами составили Пишите в комментариях, какие еще альткоины мне стоит разобрать Пишите в комментариях ваше мнение по текущей ситуации на рынке Что вы думаете? Я все комментарии читаю Ставьте этому видео палец вверх Подписывайтесь на серверный канал Нажимайте на колокольчик Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита, побеждайте. И всем пока!